В предыдущем видео вещи Олег объединил Русь, ограбил Византию и умер. Вопрос о том, кто будет следующим правителем, не стояло. Все знали, что это будет Игорь, сын того самого великого Рюрика. Став правителем Руси в 912 году, Игорь сразу же получает себе прозвище Старый. Дело в том, что он получает власть в 34 года, и это он сейчас не смог бы стать президентом, а в те времена это было уже достаточно поздно. Для сравнения, некоторые другие князья приходили ко власти в возрасте 16 лет, а некоторые и того раньше. Игорь и правда старый. Однако это не мешает ему хорошо править, так например, узнав о смерти Олега, одно из западных племен восстает и отказывается платить дань. Это древляне и они хотят независимости. Поэтому уже в следующем году Игорь собирает войско и снова покоряет это племя, облагая Данию большей, чем при Олеге. Древляне были первые, кого победил Игорь. Однако, решив проблемы, отдохнуть не получится, потому что всего лишь через год на границе Руси появляются новые проблемы – печенедии. Степи, из которой они пришли и жуткая засуха, поэтому разные народы начинают сражаться между собой чаще. Чтобы этого избежать, печенеги переходят через Волгу и сталкиваются с Русью. У Игоря проблемы, и у последующих князей, кстати, тоже, но об этом в следующих видео, подпишитесь, чтобы не пропустить. Вообще-то Древняя Русь всю свою историю соседствовала с кочевниками и знала, как с ними сложно. У них много вождей, они хотят грабить, и их нельзя атаковать, потому что у них, блин, нет территорий, они хаотичны. И это предсказуемо. Поэтому Игорь готов к новому соседству и быстро подписывает договоры, не вступая в конфликты. Это происходит в 915 году, а в 920 году причнеди таки нарушают эти договоры. Но войско Игоря к этому готово. Он побеждает в этих столкновениях. Ха, я предсказал твою непредсказуемость. После этой победы Игорь на целых 20 лет исчезает. Хм, ладно, нет, нет, не в прямом смысле. Это все из-за летописей. Дело в том, что познание истории древних государств, в которых даже не сформировалась своя письменность, это очень сложное дело. Приходится основывать свои познания на легендах и сказаниях, коими во многом являются и летописи. Однако это не очень надежный источник. Существует целая наука о том, как понять, можно ли доверять тому или иному историческому свидетельству, и за эти 20 лет правления Игоря, такого свидетельства к сожалению нет. Самая правдоподобная легенда гласит о том, что в это время Игорь плавал грабить арабов в Каспийском море, а может и византийцев. Проход прошел успешно, но по пути домой их ограбили половцы и забрали все себе. Звучит странно, но пускай будет так. Наконец, в 941 году Игорь задумывает по-настоящему великое дело – он хочет повторить подвиг своего великого предшественника Олега и взять Константинополь. Поэтому он собирает гигантскую армию и отправляется в поход. Время для этого было выбрано особенное. Дело в том, что с 926 года Византия активно воевала с арабами, поэтому возле столицы армии было немного. Этим и планировал воспользоваться Игорь. Греки не станут созывать армию с такого важного направления, поэтому русичи смогут безнаказанно грабить, а потом еще и дань потребовать. Но он недооценил византийцев. Гарнизонные корабли Константинополя были в очень плохом качестве, но технологии их производства были намного лучше, чем на Руси, поэтому их генерал снабдил корабли греческим огнем и уничтожил флот Игоря. Что такое греческий огонь? Ну, типа... Огонь, не знаю. В итоге войска Игоря были разбиты, и пришлось возвращаться домой ни с чем. Это бесило Игоря, поэтому он стал собирать войска побольше. Договорился о помощи викингов, печенек и болгар. Вместе они отправились в новый поход в 944 году. В этот раз Византия была слишком занята войной с арабами, поэтому она сказала «Сколько можно, еб твои ман". «Блин!» И заплатила дань, полностью избегая военных действий. Умно. Игорь... Вернулся домой победителем, а в следующем году отправился собирать нолоди. Решил схитрить, собрать с древлян дважды. Они восстали и убили его. Древляне были последними, кому проиграл Игорь. Следующим правителем станет его жена Ольга. Об этом я расскажу в следующем видео, но маленький спойлер, тема горячая.